Что скрывает Антарктида? В 2017 году МКС заметила в Антарктиде необычную воронку. Яркий розовый-синий цвет. Что означает это, никто не знает. Утверждает множество тайн в этих краях есть. Врата в другое измерение или ад. На самом деле никто не знает, что там скрывается и почему это происходит постоянно. МКС постоянно пролетает эти места, но они всегда в облаках. Что там скрывается, группа ученых решила разгадать. Досмотрите этот необычный видеосюжет, вам очень понравится, с чего все начиналось. Поставьте лайк и подпишитесь. Что такое Антарктида? Это антарктида. Льды – это холод, это смерть. Если вы не знаете, что пропали множество в этих краях и ученые, и туристы, никто не знает вход в эти края и выход. Но есть лжая информация, которую вы должны знать. Северный полюс и Антарктида – это две разные точки нашей Земли. Но я вам хочу кое-что сказать. Людей перенаправляют из Антарктиды Сторону Южный и Северный полюс, чтобы они не знали разгадок в этих краях. Но что там скрывается? Англичане, русские, США и даже китайцы пытались разгадать. Но безуспешно происходило там. Ужасающие моменты людей, которые находились там. Что там скрывается и почему считают врата в другое измерение? Давайте мы с вами конкретно разберемся. Все видео, которые вы сейчас посмотрите, вас они ужасны. Эти кадры ученые засняли, когда начали подлетать к одному очень странному месту. Как вы думаете, что за происходящее скрывается в этих краях? Правильно, у людей множество тайн, что здесь есть ад другое измерение, а именно самое опасное. Ну а есть другие люди, которые считают, что здесь есть новая цивилизация и врата в другой мир. Кто из них прав, никто не знает, но исходя всего, что здесь происходит, мы видим с вами очень странным путем. Люди считали, что в этих краях ходит смерть, и они были правы. Местные, которые знают про эти места, не ходят, не живут. Они, зная то, что здесь по ночам и по утрам может появиться, они считают богами. Кто на самом деле скрывается, давайте разберем. Люди с 2006 году, которые посещали это необычное место, утверждают, что эти места прокляты. Вообще-то все правильно, но есть и то, что мы не знаем, что было в 46, в 47, в 53 и 59 что советские ученые, что американские ученые столкнулись здесь с угрозой, опасной для жизни. Не зная, что за угроза, они не хотели об этом никто не говорить. Из них возвращались то полуживые, то молчали, то что-то говорили про какие-то летающие объекты. Никто не знает, пока мы сами группа ученых в 2013 году не решили найти это место. Что на самом деле скрывается там и почему люди видят множество мумий в этих местах? Американская группа из 17 человек решили разгадать эту загадку. Прежде всего, когда они прибыли на это место, то увидели в небе в облаках эту необычную картину. Да, никто не знает, откуда она взялась. Но заметьте, МКС снимала из космоса, всегда здесь тьма. Как объяснить эту необычную угрозу, они решили сами посмотреть. Когда они увидели перед собой необычный, неопознанный летающий объект, то начали его снимать. Сбой камер была колоссальной, красота ужасающая. Холод минус 70, минус 60 и постоянно менялось. Они не могли найти ни следов, ни хоть капельку того, что скрывается в этих. Но одним днем им повезло. Эти места охраняемы не только американцами, но и русскими, и японцами, и китайцами. Спутники всегда в этих местах следят за людьми, которые пытаются пробраться. Эти места прокляты. Здесь я, все и начиналось. Посмотрите внимательно, что вообще происходит. Вы можете посмотреть множество тайн, но никогда вы не узнаете правду. Антарктида — это страшная, мерзлая страна, которая останавливает самую опасную угрозу. Врата есть здесь, и они заморожены. Кто от них выйдет или оттуда что-то вылетит, не знают сами. Находили множество мумий инопланетных существ и корабли НЛО. В последние кадры, которые вы сейчас посмотрите, это удалось вот этой группы. Она не вернулась. Осталась только одна пленка. Посмотрите, врата в другое измерение были сделаны Джеймсом. Они нашли эти врата, но никто из них не вернулся. Этот необычный видеосюжет был сделан в 2016 году. Последние кадры этой необычной группы, как и Дятловы, обрезаны видеосюжетом. Но что на самом деле случилось там, вы можете посмотреть на эти огромные врата. Они просто ужасающие. Я не знаю, что оттуда должно выйти, но они их нашли. Думайте сами, что скрывается в этих местах. И знайте, мир никогда не был добрым, пушистым. Поставьте лайк, ну и подпишитесь, если вам.